Как просто и быстро сменить адрес вашего компьютера, IP, для того, чтобы избежать банов социальных сетей, либо ограничений, которые накладывают на вас некоторые сайты из-за вашего места жительства, которое, естественно, определяется именно по адресу вашего компьютера. Здравствуйте, я Игорь Черноусов. Сегодня у нас Рождество. Поздравляю вас с с этим светлым праздником Троллик я записываю специально для участников моего тренинга как приглашать клиента из интернет записываю его прямо в догонку к ролику, который я выложил два дня назад он посвящен программе QuickSender, а к сожалению мне не удалось версию QuickSender 1.5, вот это обновление, которое было сделано недавно, нормально заставить работать с прокси. Я сейчас пользуюсь самыми крутыми прокси, которые были у меня за весь вот мой период. Доволен до свинячего визга. И вот даже с этими качественными прокси квиксендеры работают ну, как-то не совсем понятно. То есть требуется после входа в саму программу еще раз ввести в окошечке профиля данные по аккаунту, авторизоваться уже непосредственно из квиксендера. Ну, не совсем удобно, а если этого не сделать, то программа не выполняет никакие 10. без прокси работает шикарно поэтому я плюнул слюдной на попытку задружить версию 1.5 с прокси и решил снова вернуться к VPN потому что если вы не меняете адрес своего компьютера работаете там с 10, 20 или более аккаунтов то такая активность однозначно приведет к тому что любая социальная сеть в нашем случае контакт начнет вас банить постоянно будет выскакивать защита по капче ничем хороший короче это не закончится адрес нужно менять я очень давно пользуюсь vpn сервисом который называется спрячь меня хайдми у меня на канале даже лежит ролик вот если набрать в поиске «Как сменить IP», вот он мой ролик, я его записывал больше года назад. За это время сервис стал еще круче, еще более просто с ним стало работать. Вот именно из-за простоты использования этого сервиса я о нем и рассказываю. Но на сервисе за этот год поменялся интерфейс. Поэтому, чтобы вы не тратили время, не разбирались, я сейчас вам запишу ролик именно «Как сейчас» поменять с помощью хайдми адрес вашего компьютера для этого вам необходимо будет перейти по ссылке которую я размещу опять же в описании видео на сайт сервиса хайдми на 7 января 2017 года сайт выглядит именно вот так здесь куча еще другого инструментария а почему именно этот сервис хайдми я уже сказал во первых простота vpn позволяет вам работать Поменяв IP с точно такой же скоростью, как на вашем реальном IP. То есть никакой потери скорости не происходит. Да, этот сервис платный, но если вы посмотрите, сколько он сейчас стоит, вот даже с увеличением цен на доллар, вот при покупке на 6 месяцев вам будет обходиться где-то порядка 160 рублей месяц в использовании этого сервиса а если будете покупать на год цена станет еще еще меньше за 160 рублей в принципе можно купить 2-3 прокси да конечно адресами которые предоставляет вам сервис хайдми пользуетесь не только вы но для чистоты могу сказать следующее что если вы покупаете прокси в непроверенном источнике то тоже еще неизвестно, какое количество людей пользуется этими адресами. Сервис Хайдми ведет лох. Захотите прятаться так, чтобы совершать какие-то противоправные действия, не надо использовать этот сервис, потому что все, что вы делаете, записывается на сервере сервиса Хайдми. Поэтому вас найдут. Но в этом есть еще и свои плюсы. Сервис запрещает использовать свои адреса, например, для каких-то массовых спам-рассылок. Поэтому адреса, которые вы получаете, они все-таки нормальные. Но, во всяком случае, для наших задач они подходят. Вот для того, чтобы работать в социальной сети ВКонтакте, все нормально. Я протестировал на своих аккаунтах, занимался этим в и все великолепно. Итак, как же нам с помощью этого сервиса поменять адрес вашего компьютера? Вам потребуется программка все будет выполняться с помощью вот этой крохотной программки когда вы заходите на главную страничку сайт определяет с какой платформы вы зашли вот я сейчас зашел с windows платформы нажимаю на кнопочку vpn для windows и вот пошел процесс скачивания программки которая именно и будет у меня менять мой адрес скачивается она быстро я сейчас подожду все программа скачалась я ее запускаю нажимаю запустить и просто нажимаю «Согласен со всем», «Проводи установочку. Я эту программу устанавливал у себя на сервере на Windows 10. Она доустановила нужное ей программное обеспечение. Сейчас я ставлю на семерку, посмотрю, потребуется ли установка какого-то еще программного обеспечения. Все, процесс установки закончен. У меня сейчас на рабочем столе появился вот такой значок. Он появляется автоматически по окончанию процесса установки. Это и есть программка, меняющая адрес вашего компьютера. Запуская программку, вот на семерке ничего не доустанавливалось. У меня на сервере стоит Касперский интернет security и он определил, что появилось новое подключение к интернету и предложил, предложил его защищать. Здесь никаких антивирусов не стоит, поэтому никаких предложений по защите дополнительного подключения не поступало все программка запустилась она требует от вас ключ а где получается ключ ключ вы можете получить купив какой-то тариф вот любой из этих тарифов вы можете купить оплатив его кучей возможных способов показывать это не буду либо можете попробовать бесплатно пользоваться сервисом хайдми на 24 часа то есть сервис вам даст ключ который будет актуален 24 часа. Для этого нажимаем просто на кнопочку «Попробовать бесплатно». В поле вашей электронная почты вписываете адрес электронную почту, на которую у вас должен прийти ключ. Но я уже его запрашивал, он мне приходил. Я сейчас вам покажу, что из себя это представляет. Вот моя почта. Вот он мне прям недавно приходил. Вот письмо от сервиса Хайдми, ваш код. Вот этот код. Необходимо взять его скопировать прямо из письма и ставить в поле программы. Вот если вы купили код надолго, лучше сразу поставьте галочку ⁇ Запомнить ⁇ и нажимаем кнопочку ⁇ Войти ⁇ Все, вся сложность. А что вы делаете дальше? Вам необходимо выбрать адрес сервера, через который вы хотите входить в интернет. Если вы покупаете VPN доступ для работы с социальными сетями, пожалуйста, выбирайте сервера российские если вы используете русские аккаунты. Если вы купили аккаунты Украины, выбирайте какой-то украинский сервер. Если вам нужно обойти ограничения, которые накладывают какой-то сайт, ну, выбирайте, выбирайте страну, победившую демократию США, и практически все сайты вас будут пропускать. Я выберу Россию, российский сервер, Новосибирск, либо могу выбрать, например, Москва. Некоторые спрашивают, тут нет моего города. Народ, это прекрасно, что нет вашего города. Главное, выбирайте страну, которая соответствует типу купленного либо зарегистрированного аккаунта. Если регистрировали на Россию, значит Россия. Все, нажимаем на кнопочку подключиться, ждем несколько секунд, пока происходит авторизация. Все, я подключился к этому серверу. Рекомендую еще немножко подождать, пока не выскочит ваш новый IP. Вот видите, сейчас он у меня вот, вот таким вот стал. Но на каждом сервере вы можете выбирать из списка адресов. Список адресов появляется не мгновенно. Вот сейчас в поле написано «Синхронизация». После того, как произойдет синхронизация, вы увидите, какие адреса вам еще доступны. Практически на каждом из серверов доступно 3-4 адреса. Вы можете поработать с одного адреса, выполнить, например, активность с одного аккаунта, потом даже не отключаться от этого сервера, перейти на другой адрес, поработать на нем и так далее. То есть пройтись по всем доступным для этого сервака адресам. Я сейчас подожду. Ну вот, синхронизация произошла, ну, потребовалось порядка, наверное, 20 секунд подождать. И вот на этом сервере доступно три адреса. Можете работать с любого. Я сейчас работаю со 120, могу выбрать, например, вот этот третий. Опять же, немножко подождал, все, теперь у меня адрес уже совершенно другой. Даже без отключения вот этого сервака. Еще один вопрос, который мне задавали, как вернуть свой старый IP, народ. Но уже это совсем просто. Обратите внимание, что вот в трее значок программы у меня активен зелененький. Если я нажму отключиться, то программа перестает работать, все, значок становится сереньким и возвращается ваш, ваш IP адрес, то есть тот, который у вас и был. Опять же, никаких перезагрузок компьютера делать не надо. Те, кто первый раз пользуется VPN доступом, почитайте раздел часто задаваемые вопросы, что такое VPN и так далее. И самое главное, запомните, что адрес меняется у всего вашего компьютера. Если прокси позволяли локально менять адрес, ну, например, в программе QuickSender, либо там в конкретном профиле Mozilla, то VPN создает новое подключение для вашего компьютера, и адрес меняется у всего этого компьютера целиком. Очень удобно VPN использовать, если вы используете какие-то виртуальные машины. Вот для, всего, для всей машины через VPN поменяли адрес, и пожалуйста, работайте. Если вы еще никогда не использовали виртуальные машины, перейдите на мой сайт Игорь36. Тут в свободном доступе лежат мои тренинги и тренинг о автоматизации скайпа я в нем Рассказываю, что такое виртуальная машина, как она устанавливается и даю даже ссылку на скачивание виртуальной машины. А если хотите купить вообще какой-то себе удаленный сервер и через него работать, ну можете почитать, что такое удаленный или VPS сервер. Это Об этом рассказано в тренинге по Viber. Конечно, если у вас есть время и желание этим заниматься. Тем, кому нужно решить конкретную задачу, быстро и просто поменять адрес на своем компьютере, как это сделать, я рассказал в этом ролике. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите на страничке нашего урока, либо пишите по тем контактам, которые я разместил в видео. Всем спасибо, еще раз с Рождеством, с вами был Игорь Черноусов.